7 ноября Мы увидели какие-то невероятные Ранетки тут Или что это такое, я не могу Объяснить, но это Ранетка Да, это Ранетка Такие длинненькие На палочках Идем по парку Идем к набережной К храму Христа Спасителя С Надюшкой сходили На современное искусство Посмотрели Время вперед Ой, какая там капуста растет. Не время вперед, а время первых. Да, время первых. Точно. Вот сегодня солнышко такое чудесное. Ага. А тут смотри, какая клумба классная. Хризантемки. Капусточка. И вот такие необыкновенные Вау, капустные амаранты Я бы его другому не назову Это вот такая вот красота. И смотри, какие хоризонтемки как красивенькие.